Здравствуйте, я Ксения Привалова, ординатор первого года по специальности хирургической стоматологии. Академия хлорофилла и караосина пригласила меня для совместной научной деятельности. Совместно с Алексеем мы провели 10 занятий, в которых я училась, как правильно составлять научные статьи. И хотела бы рассказать, как проходили эти занятия. Наши первые занятия были посвящены основам. Алексей очень доступно рассказал мне, из каких частей должна состоять статья и, соответственно, будущая диссертация. Как строится наиболее сложная часть статьи, то есть актуальность, на какие вопросы она должна отвечать. Как формулируются тезисы и, конечно, как работать с источниками литературы. Дальнейшая и большая часть работы была посвящена анализу литературных источников и обучению, как надо работать со статьей. Первично была выбрана тема, с которой мы работали. Тема была посвящена изучению рецессии Дисны, обзор литературных источников. Благодаря Алексею я научилась, как удобно и избирательно работать со статьей, отметать ненужные источники, обычно это публицистические статьи, и выбирать полезные, имеющие научный вес. Наиболее часто использовалась литература на английском языке и на русском, а также на испанском и итальянском языка. Сперва статьи на иностранном языке переводились на русский язык, и работа проходила с двумя открытыми окнами – статья на русском и английском языке. Таким образом, одновременно сопоставляли текст перевода и оригинальной статьи, и работа шла продуктивно. Этим способом работы со статьями я буду пользоваться и в дальнейшем. Прежде всего, в статье мы анализировали введение, материалы и методы, оценку качества фотографий, рисунков, схем, и, конечно, оценка научного веса статьи. Обсуждая статью, мы оставляли комментарии к ней, пометки, вопросы в отдельном файле. Алексей доступно объяснил, каким образом, в принципе, надо искать источники, чтобы найти полезные и не тратить на это много времени. До занятий с ним на поиск литературы у меня уходило намного больше времени. Я пользовалась совершенно другими, менее удобными подходами. Я научилась, как правильно обрабатывать источники, группировать, распределять их по разделам, что облегчает дальнейшую работу с ними, а также как работать с большим объемом информации. Алексей дал ясное понимание того, что анализ опыта других авторов — неотъемлемая часть работы, поэтому необходимо изучать все источники, имеющие отношение к данной теме. Хотя я предпочтительнее использовать источники давностью 5-10 лет, но на своем небольшом опыте я уже поняла, что данная проблема изучается не один десяток лет. И источники, даже не самые современные, помогают понять тему глубже, в динамике. На протяжении наших занятий, конечно, мы все время обращались к теоретическим знаниям по выбранной теме, подробно ее разбирали вплоть до молекулярных механизмов. Я осознавала свои пробелы в знаниях, это мотивировало меня на дальнейшее непрерывное развитие и углубленное изучение темы. Вся информация преподавалась в доступной, открытой, понятной форме. Если было что-то непонятно, Алексей всегда отвечал на любые вопросы. Вся информация подавалась наглядно, с демонстрацией экрана для лучшего понимания. Занятия проходили в Зуме по часу в день. Времени на них уходило немного, но при этом занятия были очень продуктивны. В ходе занятий сталкивались порой с такой проблемой, что найденные статьи не имели научного веса, написанные в публицистических целях. Но я не считаю это недостатком. Это часть процесса и обучения, которая потом поможет отделять полезные от ненужных источников литературы. Наш результат двухмесячных занятий — это готовая пионерская статья, тезисы к конференции, готовый доклад и, конечно, огромное желание двигаться дальше и развивать выбранную тему уже более фундаментально. Безусловно, проведенные занятия оказались крайне полезными и укрепили дальнейшее желание заниматься наукой. В результате проведенных занятий можно подвести итоги. Я научилась искать, обрабатывать, анализировать научную литературу, работать с ней в удобном для меня формате, что увеличивает продуктивность работы. Я изучила, как строится работа с литературой, каким образом строится работа собственного исследования. Большое спасибо Алексею за проведенные занятия и до встречи на докладах!